Всем привет! Совсем недавно стартовал новый сезон «Голос страны» на телеканале 1 плюс 1, где судьями проекта вновь стали Тина Кароль с Таном Баланом. Это уже их второй совместный проект. В первом выпуске шоу «Голос страны» между Баланом и Карой появилась искра после появления на сцене Василисы Старшовой, работающей на подпелке у певца Сергея Шнурова. Балан выбежал к Василисе, обнимал и говорил, что так же одинок, как и она. Когда Дан вернулся в судейское кресло, Тина призналась, что ревнует его. Неожиданный вопрос Дану задал другой судья проекта, Монатик. «Дан, что у вас происходило между сезонами с Тиной?» На что Дан ответил. «Новые чувства. Раньше никогда не чувствовал такого. Это появилось и меня вдохновило». Я написал целый альбом, он в этом году выйдет, и вы все очень скоро услышите. Когда Тина рядом, я теряюсь. Ранее сообщалось, что Тина Кароль каждый раз дает все больше поводов для слухов о ее предполагаемом романе с Даном Баланом. Хотя певица и утверждает, что не поддерживает подобных слухов, разговоров, но не скрывает, что между ней и Даном случилась химия. Случился дуэт, случилась музыка, случилось чудо. Вновь колыхнула слухи артистка. Недавно Тина Кароль стала гостей шоу «Слава плюс», которое выходит на YouTube-канале FM. Во время интервью со Славой Деминым украинская звезда сделала искреннее признание и заявила, что ее 11-летний сын Вениамин не готов к тому, что его мама может снова выйти замуж. Кроме того, Тина ответила, что Вене не нравится, как бурно реагирует и обсуждают ее отношения с Даном Баланом. Фантазии поклонников заходят так далеко, что они даже с помощью фотошопа создают семейные фото двух артистов. Недавно поклонники опубликовали якобы семейную фотографию пары. По мнению фанов, именно так выглядела бы семья Тины Кароль и Дана Балана и их малыша. О будущей личной жизни Тины в 2020 году нумеролог-торолог Галина Ганжа сказала так. Здесь идет только романы, какие-то интриги, но ничего серьезного точно не будет. Таким образом, в 2020 году, по всей вероятности, Тину и Дана не ждет ничего серьезного.